А теперь настал момент быть мастером. Просто поверьте, что вы гуру по переговорам. Поговорите о том, что вы уже сделали и что можно добавить в компанию, в которой вы оба работаете. Снова таки почувствуйте себя в своей тарелке.